По амбару я метен, на сметанке я замешан, на окошке стужен. Да боюсь полнить не в меру. Ты в сельмаге не бывал? Курочки там не видал? На прилавке. Издеваться. К правой ручке. Вот так вот. Потом вернулись. Ага. Отлично. Ну что, повторяем движение. Вот так вот. Сейчас я вам карту. Этот чай также называют а, травой от девяносто а, Также экспортировали другие страны. А, мята. Она стимулирует выработку желчи, улучшает пищеварение, успокаивает и способствует сну. Когда Ноябрьск получил статус рабочего поселка Ну, дорогу построили в 76-м Какой ты умный, в 79-м Ох, какой ты умный, разумный